Мы запланировали сделать стильную террасу из ДПК с рисунком под дерево. Хотите, чтобы все было идеально? Представляем современное решение для комплексной отделки настила. Высокопрочная ступенька и подступенок из ДПК марки «Хольцхоф» кольца дерева. Монтаж ступеней со специальными подступенками стеснением стал в разы проще. Установите первый ряд досок с помощью металлических клипс. Положите и закрепите ступени с помощью металлических уголков клагом. Осталось завести подступенки под капенос под и зафиксировать. Готово! Теперь гораздо удобнее убирать снег и мусор с террасы. Вместо последней доски настила с декоративным уголком установите ступень «Хольцхоф» с подступенком. Она безопасна и придает завершенный вид всей террасе. Теперь все выглядит идеально. Ступени и подступенки из ДПК «Хольцхоп» кольца дерева. Практично, надежно, красиво.